Один раз даже такой э, как бы случай описанный был. Одна девочка рассказывала, что она с греческими богами работала, и вот на одном алтаре она поставила э, кумир Гебы и, куми, Геры, и, и кумир Афродиты. Ну, у Геры сломались ноги. Вот самого кумира, да, несмотря на то, что они на один пантеон работают, но легенды рассказывают о том, что они конфликтовали и конфликтовали весьма прилично. И этот конфликт на алтаре у них вот так вот преобразился. То есть, прежде чем поставить на один алтарь двух кумиров, ну, узнайте их взаимоотношения или просто историю, какие каналы они тянут вот, и не войдут ли они в конфликт. Как человек проекция какого-то бога, так и кумир, который вы ставите на алтарь, это проекция какого-то бога. Это надо видеть, чувствовать, понимать и не относиться к этому слегка. Это же не, не, не, не, не фигурки типа там, не знаю, слоники э, фарфоровые в буфете. Да, это же кумиры богов, а значит связаны с ними. Мне же не напрасно, когда захватчики приходили, например, на землю, на ту же самую Грецию, где стояли изваяния богов, представленные в человеческом виде, первое, что они делали, это уродовали эти изваяния. Они отрубали им руки, отрубали гениталии и носы. Думайтесь, да? считая, совершенно обоснованно считаю, что в уродливое создание Бог обратно не вселится, не захочет. Исключение составлял Гермес, потому что ему совершенно все равно. У него гермы стоят на каждом перекрестке, и, и, не мягко говоря, не художественные, а все остальные боги, да, они не, и не, они не хотели бы безображенные фигуры. Ходить. Вот побывайте в любом музее, который э, эти артефакты хранит и обратите внимание, у них всех специфические безобразия. Это безобразие сделано варварами. Но теми самыми варварами, как их называют, чтобы м -м, боги не вернулись на эту землю, которую они захватили. Потому что если боги вернутся, то все. В Шумере была такая традиция, если заходили э, воины в какой-то город, если завоевывали его, они с собой увозили э, обереги хранителей богов из храмов, выставляли их в своем городе. Да? Совершенно обоснованно считаю, что с этого момента эти боги распространяют свое правительство теперь на их город, а не на тот. Вот. вот такие вот традиции. А если они есть, значит под ними есть какое-то обоснование. Это ведь не говорит о том, что они не образованные варвары, не знали, что делать. В мире была такая медицина, которую до сих пор догнать не могут, вот. и риту вся ритуалистика, которую мы до сих пор расшифровываем. Поэтому имейте в виду, все это очень серьезно и относитесь к нему со всем пониманием. Прежде чем что-то сделать именем Бога или его образом, соберите всю информацию.